Юпитер. Или год, который называется годом Брехаспати. Это год Юпитера, годом Брехаспати великой мудрости. У Брихоспа Вообще, чем этот год интересен? Все, кто имел любовь, и эту любовь как-то у вас там оторвали, забрали, нахимичили, нашум, намагичили или еще что-то, все повозвращаются, если вам это нужно. Вообще, это возвращение любви, возвращение в этом году заканчивается транзит Сатурна, который длился длительное время, и мы переходим в 24-летний цикл великолепной жизни, где будет Юпитер, где будет мудрость, духовность, мир объединяться и поднимать. Поэтому со следующего года, с марта месяца, все будет заканчиваться, затухать, очаги напряженности будут исчезать, и дальше только развитие, и 24-летний период вот такого развития.